Боже мой, но ну сколько можно? Уже третий год «Динамо Киев» мучает своих болельщиков просмотром матчей команды в любом турнире против соперника, неважно какой силы. После фартовой и, честно сказать, случайной победы «Динамо» над «Шахтером» в суперкубковом матче в Одессе на игру регулярного чемпионата в Киеве пришло 41 203 болельщика. Бедные несчастные люди, хотя пару тысяч из этого количества были точно фаны «Шахтера». Так что, хоть они остались довольны. Очередной матч в кавычках грандов украинского футбола прошел по сценарию «они нам забьют сколько смогут, а мы им сколько захотим». Кто выступал в какой роли, перепутать было сложно. Об уровне игры Шахтера и его тренера поговорим позже, уже после первых матчей Лиги Чемпионов. А на уровне чемпионата Украины для всех очевидно, что команда в составе с Марлосом, Тайсоном и Исмаили будет на голову сильнее всех соперников, и совершенно не важно, как она называется и где играет. Собственно, вернемся к Динамо и его наставнику. Почему Хацкевич плохой тренер? Обратите внимание. Неплохой игрок, неплохой человек, а именно плохой тренер современной профессиональной футбольной команды. Для доказательства этой теории мы пойдем от обратного. Допустим, что Хацкевич хороший тренер. Итак, какие факторы определяют хорошесть тренера? Первое ⁇ это результат. Его нет. С 2017 -го года, как тренер возглавил Динамо, команда не выиграла ничего. Пожалуйста, только не надо про два суперкубка и два вторых места, добытых в упорной борьбе с Зарю и Александрией. Да, вы скажете, Блохин и того не достигал, но все же не будем бросаться в крайности. Для всех очевидно, Хацкевич не тренер, который дает результат. Ну, окей, если с результатом не заладилось, то, может быть, игра команды скрасит эту печаль. И тут, думаю, 90% болельщиков «Динамо» истерично засмеялась и отодвинулась от экранов, чтобы не залить все слезами. Сыграем в квест. Вспомните матчи «Динамо», когда игра команды радовала глаз. Кто первый напишет эти четыре игры в комментариях, получит бесплатную подписку на канал. И ведь не скажешь, что игроки не хотят играть, наоборот, Видно, что футболисты стараются, бьются, отдают всех себя на поле. Если не поддерживают своего тренера, да и физически, по большому счету, неплохо готовы. Но они не обучены играть в футбол. Им сказали: в защите играем просто и строго, ничего не придумываем. Впереди закидываем на беседе на Родригеса, которые должны зацепиться за мяч и отдать Цыганкову Бербичу. А те уже что-то придумают. Но согласитесь, незамысловатая тактика для команды уровня Динамо Киев. А когда Вербич с Цыганковым не в форме, то видим на поле игру Динамо, как в матче с Брюгге и Шахтером. Получается, с игрой у Динамо еще хуже, чем с результатом. И последний фактор – прогресс игроков. Пройдемся по персоналиям. Возьмем состав сегодняшнего матча. Вратарь Бойка. Да, перестал ложать. Каждый раз, когда мяч летит в район ворот, болельщики уже не хватаются за сердце. Сегодня Денис – это островок стабильности в команде, и за это ему большое спасибо. Но надо признать, что на свой уровень игры днепровских времен он пока не вернулся. Защита Кензера, Бурда, Кадар, Миколенко, что их всех объединяет? Паника, желание сыграть как можно лучше. Они а умно, взвешенно, с холодной головой. Как только мяч у игрока шахтеров штрафной, все защитники Динамо сразу же на него кидаются всей толпой, забывая про остальных игроков соперника. И это происходит из матча в матч. Регулярно, постоянно. Принятие правильных решений игроками это то, чему их учит тренер. Хацкевич говорит. При мне заиграли молодые Бурда и Миколенко. Окей, смотрим первый гол Шахтера. Миколенко проигрывает на фланге Соломону. Бурда проспал рывок Морайса. Смотрим второй гол. Миколенко зачем-то бросает своего игрока и со всей дури мчится в центр, где игрока уже встречает кадр. В результате Болбат остается справа один и у Марлоса куча вариантов бить, отдавать под убийственный прострел Болбату или закидывать на дальнюю штангу на Соломона. В результате Миколенко дезориентировал и без того медлительного кадра и помог Марлосу забить. Может кому-то рано про Милан начинать думать, а сначала надо изучить азы футбола? Обладая прекрасными физическими данными, и Бурда, и Миколенко не развивают свой футбольный интеллект, и это не их вина. Чтоб получить знания, должен быть их источник. Полузащита Шепелев начал играть еще при Реброве и с тех пор показывает стабильный уровень игры. Гармаш, по его словам, играет, как умеет, и тут ничего не ни добавить, ни убавить. Вербич и цыганков явно не в форме. А если Виктор после травмы, то что на сборах делал словенец? Почему игроки в Динамо, даже хорошего уровня, со временем деградируют? Есть ли ответы на эти вопросы у Хацкевича? Нападение. А если форварды у киевской команды, не дотягивающие до уровня Динамо Русин уже не в команде? Теперь-то заиграем. В качестве бонуса по прогрессу игроков пламенный привет попову и Титей передают передает из Днепра булеца и супряга. Итак, что бы мы имели с хорошим тренером Хацкевичем? Результат, игру, прогресс футболиста. Жаль только, что Хацкевич плохой тренер. Услышимся после матча с Брюге. Подпишитесь на канал, вдруг мы не правы и будем извиняться перед Александром Николаевичем совсем скоро. Любите футбол, пока он есть!